Всем привет, с вами Дмитрий Урсул и в сегодняшнем видео хотел бы ответить на еще один такой довольно часто задаваемый вопрос, особенно теми, кто только-только погружается в, эм, скажем так, вселенную Logic Pro самый простой вопрос как быстро средствами logic сделать пинг-понг delay очень частый вопрос в последнее время особенно задают я думаю что это связано с тем что естественно музыканты любят этот эффект когда такой стерео delay слева справа мы все к этому привыкли но когда начинаешь пользоваться встроенным в logic встроенными logic плагинами иногда бывает сложно понять вообще где найти этот эффект и на самом деле первый ответ у меня их два на этот вопрос вот первый самый простой уже многие кто даже пользовался лоджиком э, месяц сразу поймут э, ответ это конечно же стерео стереодилей то есть он так и называется стерео стереодилей недаром потому что у нас есть возможность отдельно настраивать повтор для левого канала и для правого канала причем здесь у меня используется стерео сэмпл но даже если у вас дорожка в моно вы всегда можете загрузить этот плагин в режиме моно стерео то есть стерео э, дилей у вас как бы создаст э, будет принимать моносигнал на вход то есть одинаковый влево вправо и как бы дублировать внутри плагина и выдавать уже э, на выходе стерео сигнал где у вас сухой сигнал то есть исходный будет просто дублирован в левый правый канал а вот уже э, сами дилей будут подмешиваться в нужной пропорции вот с помощью этих слайдеров Uh, уже в левый и в правый канал независимо то есть сами дела будут разные а вот сигнал будет дублироваться в и вправо это если у вас моно сигнал здесь у меня на самом деле дуал моно сигнал то есть у меня сам uh, здесь вокальный сэмпл он естественно монофонический но просто сохранен как стерео файл то есть мы видим вот здесь у нас левая часть и правая абсолютно идентичны давайте кстати послушаем yeah, yeah. Uh, вот и соответственно uh, я включаю этот дилей. Yeah, yeah. И вот даже по умолчанию у нас уже в принципе работает пинг-понг дилей, потому что у нас слева стоит задержка 1 4 а справа стоит 1 8 соответственно у нас сперва происходит повтор справа а потом слева и они так чередуют друг друга в зависимости от собственно фидбэка то есть чем больше фидбэк тем больше повторов будет и здесь в этом удобство этого плагина в том что здесь независимый левый и правый канал где можно отдельно фильтрацию делать для левого канала для правого то есть для повторов Делать разные подмешивания, то есть вы можете сделать так, что у вас, например, в левом канале в восходящем сигнале будет больше дилея, чем исходного сигнала, а в правом, наоборот, будет больше сухого сигнала, чем э, дилея. Ну, то есть это уже, конечно, эксперименты, то есть я не могу сказать, что вам всем понадобится это в каждодневной практике, но иногда бывают вот такие моменты, что это может пригодиться, например, в каких клавишных партиях, синтезаторных партиях и так далее. То есть благодаря этому можно использовать разные, создавать точнее разные текстуры Это, кстати, очень хорошо, такой прием вот таких вот стерео-делеев работать с какими-то перкуссионными лупами Вы можете попробовать загрузить любой перкуссионный луп, в котором не так много эффект... элементов и, как, и добавить такую как перчинку, вот такие повторы, которые просто разнообразить ритм, такую полиритмию создадут То есть тоже очень частый прием использования пинг pong delay, то есть не только вот классический прием, что повторы просто слева-справа отражаются Здесь, конечно же, есть пресеты, дуал, вот все, что с пометкой дуал, это как раз тот самый пинг-понг вот можем посмотреть Ту же одну восьмую, здесь у нас еще... Включен фильтр, чем можно всегда поменять поставить одну четвертую И здесь, например, одну вторую И в таком случае у нас э, измерение происходит по, по минимальному значению То есть если вот у меня такие настройки стоят Это значит, что пинг-понг delay у нас четвертями То есть э, через один у нас будет прыгать лево-право э, Потому что вот разница здесь как бы в четверть между ними Если у меня, например, здесь восьмая стоит, а здесь четверть То это уже восьмыми Если у меня здесь восьмые, а здесь, например, стоит шестнадцатые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 а также узнайте о подарках, которые ждут каждого купившего пожизненный доступ. Не откладывайте обучение на потом, начните прямо сейчас. То есть это такой самый очевидный, самый понятный, но есть не совсем очевидный, но уже такой более продвинутый, и для многих, кто о нем не задумывался, он может быть полезен в том числе и с точки зрения экспериментов. Для этого можно использовать... Я, например, очень люблю дилей, э, tape delay от Logic. Но дело в том, что если его просто загрузить, то он абсолютно монофонический. Даже в режиме стерео он просто берет весь стереосигнал и генерирует стерео как бы delay то есть для обоих левого правого канала одновременно то есть тут нету возможности делать независимо чтобы один повтор был слева другой справа потому что ну по сути выход здесь такой монофонический можно сказать но мы не забываем что в логике у нас есть возможность переключать delay ну и вообще любой плагин на стереодорожке в режим dual Mono. что это значит то есть у нас для левого и для правого канала нашего нашей дорожки подключается разный плагин, то есть разная эм, настройка выбранного плагина. То есть, например, в левом я могу поставить, допустим, четверть, а в правом я могу поставить восьмую. И у меня получается слева-справа уже разные значения, и, по сути, мы получаем то же самое, что было у нас в серию Delay. Только там у нас было все в одном как бы, окне, а здесь нам нужно вот так вот здесь переключаться. Но это меньшее из скажем так, неудобств, а на самом деле открываются большие возможности, потому что у Tape Delay очень много дополнительных возможностей по, собственно, э воссозданию вот, этой вот этого пленочного эффекта за счет плавающего у повторов. Плюс здесь можно сделать разную фильтрацию для разных настроек плагина. Допустим, можно также... Э ну, драй я советую оставлять на 100%, чтобы у вас исходный сигнал не терялся. А вот в этом можно, можно тоже в разные пропорции подмешивать. Для правого канала, э, для левого канала. Фидбэк можно разные тоже делать. Э, ну, то есть, очень много дополнительных возможностей открывается именно в режиме э, вот таком стерео. Но еще должен заметить, кому вдруг понадобится, что вы можете так настроить вот здесь в общей настройке. Что вы можете подключиться в медсайд. Ну, это бывает, конечно, редко когда нужно, но вдруг вам понадобится в каком-то тоже синтезаторе, где у вас в среднем канале э, звучат, например, какой-нибудь один звук, а в стерео-канале звучит какой-нибудь там, не знаю, отзвук. И вы хотите именно к стерео-каналу применить, допустим, э, делей. Вы тогда можете здесь разделить на мид Выбрать мид, и, например, здесь убрать вообще дилей. А у сайда как раз э, сделать дилей для сайд канала Но это актуально именно для стерео-сигналов. То есть, опять же, есть возможность для экспериментов, но давайте вернемся к классическому стерео режиму. Здесь восстановим настройки и посмотрим, как звучит. То есть сейчас у нас получается, пинг-понг дилей будет э, восьмыми, потому что здесь у меня выбрано минимальное значение 1 8 здесь 1 четвертая, и они, соответственно, будут друг друга повторять. Давайте посмотрим. Вот, сейчас у меня слева больше стоит фидбэк. Давайте поставим побольше справа, потому что здесь 1-8, она быстрее, скажем так, угасает. Поэтому я рекомендую у меньших значений ставить больше фидбэк, чтобы он так быстро не угасал, нежели вот эти более длинные повторы. Yeah, yeah. Вот, сейчас они примерно одинаково угасают. То есть слева-справа. По длительности слева у нас 57%, справа у нас 80%. То есть на почти 30% больше приходится ставить. Но опять же, это все экспериментальным путем устанавливается. Тут ничего высчитывать не надо, естественно. Также можно поэкспериментировать. Но за счет вот этого эффекта пленки создается очень классный, такой, можно сказать, красивый э, делай эффект. Плюс можно опять же фильтровать, то есть можно прям его сделать таким более электронным, скажем так, этот делай. Yeah, yeah. Добавим еще больше фидбэка. Yeah, yeah. Вот эта фильтрация очень классно слушается, когда звук становится с каждым повтором все более зафильтрованным и зафильтрованным Давайте попробуем более дли длинные значения поставить То есть одна вторая и одна четвертая То нас пинг-понг будет, соответственно, четвертями из вправо yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah. Вот, и таким образом можно... Сделать пинг-понг-дилей, но уже такой очень кастомизированный, то есть, это не просто пинг-понг-дилей, а уже такой можно сказать: вы лезете под капот, и каждый повтор для левой части сигнала, для левого канала и для правого вы делаете независимо с максимально независимой обработкой. То есть, вы можете обработать вообще по-разному, сделать разную фильтрацию, сделать. Разную эту модуляцию, за счет которой этот пленочный эффект воссоздается. вы создаете, можете сделать разное подмешивание для левого и правого канала. То есть, это очень удобная фишка, вот именно с режимом дуалмона. И те, кто еще не пробовал, я рекомендую попробовать. И, конечно же, это можно не только для дилеев использовать, но вот пример пинг понг делея про который часто спрашивают очень наглядный пример, как использовать этот дуалмона режим на практике. Ну что ж, надеюсь, я ответил на вопросы касаемо пинг понг delay штатными средствами Logic. Если у вас остались какие-то вопросы, обязательно пишите в комментариях. Также не забудьте вступить в наш Telegram чат. Ссылка будет в описании. Мы там Собственно, общаемся вот на подобные вопросы, обмениваемся опытом. Так что, если у вас есть какие-то интересные вопросы, обязательно их присылайте в чат. Также можете меня везде в соцсетях найти и мне писать, потому что я, мне интересно, с какими сложностями сталкиваются новые пользователи Logic, да и не только новые. Поэтому обращайтесь, я буду с удовольствием записывать такие видео-ответы для вас. Поэтому пишите в комментариях, может, что-то еще вам непонятно. Всегда рад, буду помочь. И конечно же подписывайтесь на наш канал Logic Pro Help, здесь уже довольно много выложено видео по Logic и не только, и они будут выходить довольно регулярно, поэтому welcome, если что-то не видели, обязательно посмотрите, здесь довольно много тем полезных уже разобрано, и конечно же следите за новостями. Ну а с вами был Дмитрий Урсул, всем успехов в творчестве, всем пока!